30 апреля. Хотел с 1 мая выйти на рынок торговать, ничего не получается. Вот до обеда был на кладбище. После обеда решил съездить на природу. Там раньше я видел ландыши. Подкачиваю. То-то. Вот самодельное устройство такое приспособление. Здесь уходит два пластиковых ящика, в которых я буду вывозить рассаду клубники и рассаду цветов. Ну, скажем, у меня есть э, щавель там. Вот сейчас, кстати, поеду за Ландышевым. Если я наберу, так наберу и еще что нибудь соберу. Вот. Ветер дует, может быть, несколько шумно будет. Я вам так скажу. Вот э, я не могу подключить монетизацию. за чего? Ну, из-за вас. Не могу набрать часов. Почему? Ну, видно, вы не смотрите мои ролики. Вы смотрите до конца. Не надо перескакивать. Иначе я вообще никогда не подключу. А если я не подключу, нахер мне нужен ваш YouTube. И ради этого я ролики э, выкладываю. Если вам посрать, что я делаю, как выкручиваюсь, как сажу цветы. По своим методам, своей головой до всего дохожу. Ну, не смотрите, что вы заходите сюда. Не смотрите. Понимаете? Вот, сейчас я поеду на природу и буду. Ну, возможно, ландыши есть, возможно, нету. Ну а до обеда я ходил на кладбище. Э -э -э -э -э -э. А вам что, не надо на кладбище? <т Bright recognizeTAKE> Кстати, у меня соседка садит. Лучше бы на кладбище пошла. На кладбище был там, люди были, да, убирались. А соседка, пенсионерка, 70 с лишним лет, садит картошечка. Уж такая вот свое, она же, же трясется за свое. Думаешь, вот жизнь прожила, а ума не набралась. Дура дурой, набитая. И хоть всегда в платке, в телогрейке, чуть ли не в кирозовых сапогах. Ну ты одень -нибудь, приличный. что нибудь приличное. Денег нету, что ли? Деньги есть. Крышу себе сделала в прошлом году из металлопрофиля. Бригаду нанимала. Забор купила деревянный прямо отсеками, но ну, тоже купила же в этом году покосился он, потому что бетонные столбики, вообще бетонные столбики нельзя ставить, у него постоянно под своим весом они валятся, они короткие вот поэтому валятся под своим весом ну забила железную трубу, но ну, опять же нашла бетонные дорожки наложила а я не могу ничего, это уже еще с тех сосовских времен бетонные дорожки, я уже не знаю когда я что-то делал для дома. Ничего не могу делать. Вот на цветах хочу выиграть. Так вы ж смотрите, смотрите мои ролики. Я никак не могу не набрать 4000 просмотров. Ну из-за вас. Из-за кого? Из-за себя что ли? Включили ролик и смотрите до конца. чтобы мне часы мотались. А потом, не дай бог, я когда подключу монетизацию, тоже смотрите. Не надо вот реклама будет встроена Ютубом туда. Тоже просматривайте до конца. И не только у меня, у всех. Потому что... Э вот смотрите, по мне, да, но ну, я же выставляю там ссылочки на свою карту ВИСА и МИР, хоть на Яндекс деньги высылайте, но никто же не высылает. Все же за свой карман держатся, прямо, прямо не могут от него оторваться. Но если вы не можете оторваться, хотя бы бесплатно смотрите эту рекламу, просто до конца смотрите рекламу, чтоб не выплатили, а уже э, рекламодатели платили. Но вы же этого не будете делать. Почему не будете? Ну почему вы до конца не смотрите? Меня, я не могу 200 часов набрать всего лишь до монетизации. Не могу набрать. Знаете, А не наберу, ну, нахрен вы нужны мне вообще. Вместе с Ютубом этим. YouTube я, конечно, буду смотреть. И полезное к себе э, как бы принимать внимание. А так выставлять ролики нахрена. Если она не приходит, моя монетизация, мне ничего там не капает, а, зачем мне туда время терять. Последний раз, я не знаю, сколько ролик там он длился, час, наверное, полтора часа ролик я набрал. Грузил, грузил, всю ночь грузил, утром проснулся, а <зачем> еще грузится, блин. Нахрена мне столько времени терять? Ну, конечно, я стер его нахер, удалил, потому что, но я не могу днями сидеть вот такой у меня интернет ночью вроде бы лучше проходимость быстрее качает но все равно вот и качает плохо этот модем да и ссылки нету модем качает плохо 3d ну 4d лучше конечно а? нужны деньги а денег нету почему но опять же почему вы не, не смотрите я не могу подключить монтилизацию Думайте головой думать надо а то э, смотрю мы всем классом смотрели, э, слушаем твою песню Писька. А вы другие можете послушать, допустим, песня о Путине. Очень серьезная песня. Там много чего, там просто так не узнаешь. И мне даже э, человек, человеку 20 лет, а я ему спрашивала, а ты знаешь, кто такой Лужков? Не знаю. А кто такой Ходорковский? Не знаю. А кто такой э, Абрамович? Не знаю. Ну а что ты знаешь? Ничего не знаешь. Ничего не знаешь, 20-летний ничего не знаешь. А в этой моей песне, песня о Путине, там очень подробно так вот вот эти факты. Все же в песню не вложишь, но так вот получше, чем у других. Более информативно, я бы сказал. Больше информации там. Упомянутые вот такие вот моменты. Песня о Путине, да. Так что слушайте. Ну смотрите, 30 апреля. А, время ну два часа скажем грубо говоря температура плюс 36 понимаете при вот такой притянении отсюда я делаю вывод и вы тоже имейте в виду вот это притянение но оно вообще ничего не дает хоть белый материал хоть какой это просто бюджетно вот можно было взять там убухать деньги все это заделать капитально все и то же самое произошло почему ну, вверху поликарбонат, солнце сюда, конечно, проходит сквозь него, нагревает воздух, а куда ему? Он расширяется, конечно, ему ходить некуда. И давление выдавливает вниз. Когда я в прошлом видео говорил, горячий воздух вниз не опускается, он опускается, оказывается. Почему? Ну, потому что ему некуда деваться, он расширяется и все, куда? Он приходит вниз, плюс 36, на улице плюс 21, в тени весьма прохладно. Поэтому тут или надо теплицу медлайдера делать при таком способе. То есть форточка вверху, чтобы он туда зашел сюда, нагрел и вышел отсюда, чтобы он вниз не опускался. Или по-другому делать. Ну мне как ее переделать Это опять же, меня, опять же, я говорю, что денег нету. Вы на карту мне скидывайте деньги. Тогда я буду делать. А так одна надежда на себя. Заработаешь сам, ну, значит, заработаешь, не заработаешь, никто тебя на карту ничего не кинет. Все нище! На Ютубе. На Ютуб заходит сынище. Путин туда вообще не заходит. Он говорит, а я в интернет не выхожу. Ну, правильно, не заходит. И Зюганов не заходит, и Жириновский не заходит. Понимаете, или все олигархи не заходят. Тот же Дмитрий Потапенко не для того заходит, чтобы на, интер... на интернет. А может, заход, не заход, не знаю, но чтобы так ля-ля-ля, бла-бла-бла, что-то и говорит, и говорит да говори, там, часами может говорить. Ну, ты скажи что-нибудь. Ну, может, мудрое что-то говорит, но меня слушать его нету времени. Конкретно скажи, да, да, нет, нет, и все, и вали нахер. Но он опять же не заходит, хотя у него там сеть магазинов, и он ни копейки мне не сбросит. Понимаете? Одни нищеброды заходят, или тупые. Посмотришь в комментариях, тю-тю-тю-тю, пи-пи-пи-пи. Что пи пи, -пи? Что тю-тю-тю? Конкретно, что, скажи, не, ничего не спросит. Ох, какой, какие вот цветы, ох, цветы. Да ты конкретно скажи, какая температура в теплице, какое отопление. Как устроено это? Как устроено это? Как ты это сделал? Сколько это стоит? Нет, ни нет, одного нормально. Это тысяч человек скажет бла-бла-бла в комментариях. И один какой-то задаст умный вопрос. Ну, вроде меня. Я всегда задаю умные вопросы. Как и снимаю видео? А видео о чем? Ну, не надо делать. Я просто... Это у меня было просто я проверку, что она даст. Но она ничего не дает. Это бесполезно. Вот. Поэтому я... Ну, как бы, не вкладываясь, но понял, в чем суть дела. Ну, еще что можно? Ну, открутить. Видите, как, если... Если бы они были еще не так, как я, подряд, в нахлест, а так бы вот одна поликарбонат, второй поликарбонат, а третий сверху прикрывал, с крыши. Вы меня поняли? На крыше. То есть, вот так вот, вот так вот. А... Между ними, который накладывался сверху. Вот тогда я бы открутил средний, и его можно было поднять. А так как меня один поликарбонат прижимает другой, ну, как тут сделать? Хрен его знает. И вообще, я еду сейчас за ландышами. Так что мне некогда особенно делать тут что. 30 апреля. Вечерило пахло огурцами. Сегодня на рынке я купил гигантелу. Просто проходил по ряду, но ну, неудобно спрашивать, сколько это, сколько. Ну, может спросить, но мне неудобно. И тем более, я хотел клубнику взять, гигантелу, ну, всегда, ради интереса. Вот она, гигантела. Оказалось, что у нас рассаду клубники продают по 50, любую. Хоть гигантелу, хоть там, любую. Земля, я так понимаю, огородная. Она, это не перегной, ничего не специально подготовлено, просто с грядки. Ну, экономит, наверное, бабушка продавала лет 70. Вот это вот гигантела. Я вот э, почему включил вот камеру и начинаю записывать, потому что я думаю, что это вообще не гигантела. Это я у меня уже неоднократно случай, когда на рынке, ну, знаете, есть такое слово наи и так далее. Это не гигантела. Я не знаю, что вырастет из нее. Ты можно так любую клубнику взять и принести, понимаете? Вот. Вот гигантелла. Хотел одну взять, ну сунул две. Ну хорошо, две по 50. Ну и третий там росточек вообще никакой. Ну так вот было на самом деле. Сейчас, естественно, по... пойду посажу. Какие недостатки? Ну вот, листики обглоданы. О чем это говорит? Это уже... Ну, я не буду утверждать что свежее. Ну пусть прошлого года, но... Это говорит о том, что она не обрабатывалась. Потом у нее были на листиках черные точки... Я говорю, мне только без черных точек, зачем мне это раз Это не-не-не-не, это не-не-не. А что это не-не-не? Я считаю, что грибок какой-то пораженный, да и все, ну, кое-как там выбрало с ящика. Для примера. А вот мое, вот мой кустик. Нормально? Вот если рядом вот поставить для сравнения, вот это гигантелла что ли. Да мне просто подсунули. А вот это, ну, где-то, ну. Я вам так скажу, так трудно судить. В два раза точно, но может два с половиной раза, если не в три. Моя, без, без никакая, Это я подготовил на продажу. Вот еще ящик. Я просто отсюда выш, вылез. Первую попавшуюся. любой возьмите. Я еще хочу сказать. Вот завтра, 1 мая, я буду готовиться. Да, они вот с зимы вышли. Они же не 100% идеальны. Вот такие листья надо, конечно, просто удалять. А на продажу тем более. Вот Это просто от холода Они У нее были как вот э, Знаете, поражает пер, Переноспороз э, огурцы Вот у него такая и была беда Но У меня это от холода Просто, ну, прижато к земле Или там у меня были Хвойный опад, я считаю, что Хвойный опад не надо укрывать ни в коем случае Сейчас он э, Как оказалось, как сейчас я вижу Что он от холода вообще не спасает Иголки не спасают Лучше просто листом укройте, листом У ну, меня листо не было, тем более я не понимал Но сейчас уже понимаю, лучше листом охвойный а отпад это все Ну вот смотрите, вот А сейчас я расскажу другую историю По этой гигантели <coughs> Не помню какой год был, но Года 2-3 назад было Что было? Где-то Ну в июне, начале июня, наверное Может в мае, где-то в середине Иду по огороде, вот растет моя неизвестного сорта. ну просто росла она всегда мне. Размножалась там, пересаживал, да и все. И... Понятия не имел, как она называется, да мне это и не нужно было. Вот, смотрю, опа, цветочек, первый цветочек, ну все, ягодка будет. Потом смотрю, хлеба нету, но ну, пойду. Пошел на рынок, там в магазин, иду, смотрю, а они уже клубнику продают. 250 миллилитров стакан, это гигантела, вот такая вот гигантела, сверху 250 рублей. Вот такая огромная, во-первых, я подумал, ну такого не бывает клубники И я подумал, что, наверное, химию сыпят туда, ну такая огромная. Второй момент, что бледно-розовая, но она же никакая. Это для чего? А для того, чтобы она только-только налилась и быстрее сорвать быстрее других и продать. Вот она вся э, суть этих бабок, которые на рынке стоят. Почему я против них? вообще не люблю. Вот как захожу, иду по рядом, как сверлят меня сверлят взглядом. Понимаете? Вот, просто физически чувствую, что тебя просто насквозь прошивают. А только подходят. подходы. Купи, купи. Что вы хотели? Что, что, что? Да вам скидку дам. Дай скидку, да? Дарит, дарит, дарит. Вот. Ну и чё? проходит некоторое время, вот я забыл, сколько, понимаете, и у меня начинает наливаться своя клубника. Нет, даже не так было, не так. Потом пошли дожди. А, да-да-да, дожди пошли. Где-то дня два, ну, просто дня два с утра до вечера льет и льет, и льет, да что ты, блин, когда ты высосся, ,さ¬��%. нет, он льет. А, а, захожу на рынок, а гигантелы нету, я говорю, а где ваша гиганта? А вы знаете, вот дожди пошли, она вся полопалась, водянистая такая стала, и вся полопалась. Ну ладно, думаю. И вот смотрите, вот моя клубника, она не гигантела, она, она крупная, но небольшая, не мелкая, она таких средних, крупных размеров. Вот такая где-то клубника. Вот это я не вру. Вот такая клубника. Вот это, сорт неизвестный. Она благополучно цветы пустила, благополучно э, ягоды выпустила, и все ягодка у меня была. И тут как дожди пошли, пошли. Да не два дня, не неделю лились. Вообще непонятно. Меня в бороздах стояла вода, стояла вода по колено. И что, характерно? А клубника моя не лопнула. Понимаете? И тут я делаю выводы. А почему ихняя гигантела лопнула, а моя не лопнула, а я вам скажу почему? Потому что эти бабушки коммерсантки подливают туда всякой китайской химии, чтобы она быстрее, конечно, росло, быстрее зрело и быстрее на продажу. Вот и все, химии. А получается, что химия сыпет, начинается ускорение роста, начинает расти корни, начинают работать, работать, работать. а тут дожди. А как их остановить, этот рост? Их уже не остановишь. Антивещества нету. И вот они, дождь идет, а они все качают и качают, качают, качают, качают. Вот и ягодка и лопается. Я вообще впервые слышу, чтобы клубника лопалась от того, что воды много. Да любая ягода. Вот я впервые слышу. У них лопал, вся полопалась, и все, они в убытки пошли. Они ж по огорода садят им, лишь бы продать. Вот. Но я свою химию не подливал, и ничего этого не было. Еще хуже всего, вот, не дай бог, бабушка услышать, но бабушка-то не услышит А вот вы можете услышать и передайте своим бабушкам-коммерсанткам. Ведь в первую очередь весной для кого покупать взрослый, Ну, не для себя же. Идет с ребенком, хочет, ну, пусть ребенок не заметил, но все равно мама там или папа хочет своего чада угостить Ягодкой свежей, витаминами. И берет вот это вот говно химической, и кормит ребенка. Потом начинает у него разные заболевания, онкология. Ну, нахрена вы химии лезете? Почему люди идут не в магазин, а на рынок? Потому что магазин, ну, все китайское. И огурцы, и помидоры. Да все завозят, все. И яблоки китайского, Берешь, ну, не бывает таких яблок. Ну, яблоко, яблоко, как... Ну, почти как с футбольный мяч. Ну, не бывает таких яблок, понимаете? Ну, как два моих кулака. Ну, не бывает таких яблок. У них есть. Можно сказать следующее, что мне подсунули вот это. Это не гигантелла. Я, конечно, сейчас ее посажу. Ну, вот это можно было сказать. Вот это гигантелла. Но я ж не буду этой ерундой заниматься. У меня вот такой большой клубники и нету никого. Почему? Ну, во-первых, я снег убрал, иголки убрал, чтобы она земля быстрее прогревалась. Потом делал щелевание вот так, чтобы воздух туда к корням проходил, вилами. Потом поливал. Ну, потом дождик немножко шел, там, по-моему, пару раз. Но это все ерунда. Ну, видите, вот какая, какой мой рост и какой этот. Вот поставить их в ряд. Они все одинаковые у нее. Это вообще заморож какой-то. Я не знаю, он вообще не сдохнет ли. Но, ну, в два раза точно цена. Вот у моей бабушки. Вот гигантела. А это хрень не знает. Короче, подсунула мне. Это меня только, нет, я как бы сразу пришел, думал, что такая маленькая гигантела, ну хрен его знает, но вот сейчас думаю, что накололи меня, вот вот бабушка, так что покупайте у меня и не хрен ходить к вашим бабушкам на рынок. Съездил я за ладышами думал, накопать. Нет, еще ничего нету. Рано. Сегодня 30 апреля. Рано. Непонятно, что там будет на своем прежнем месте. Но вот смотрите. Вот так вот. Один ящик. Вот так вот второй. И можно накладывать саженцы. Тут, в принципе, можно корсину или сюда напихать, или просто ее снять. Сделать, как бы, такое приспособление, чтобы еще один ящик такой. Может три ящика возить. А первый ряд. Смешно. Вы не поверите. Я хотел... Тут вот так вот сделать такой э, ящичек и поставить их. Но суть не в дел. Сегодня не в этом. Что хочу сказать. Э, это мое последнее видео. Хотел я делать день за днем э, зарисовки такие, как мне день проходит. Но сейчас отказываюсь, потому что просмотров вообще нету. Ну Нету и не надо. Грубо говоря, дети все задницу. Для чего мне нужно я снимаю? Для того, чтобы подключить монетизацию. Кому это что, непонятно. А? Всем понятно? Да все эти хотят. Вот, А тут дело что? Ладно, что не накопал, но обратно ехал, увидел кучу. Вот это не знаете, что такое? Зря, зря, зря. Я уже этим пользовался. Вот тут вот, орехи перемалывают шишки. Вот смотрите. А, сюда положу. О. Где тут вот еще? О. Это вот они лежат, лежат, я не знаю, сколько было. Женивают вот это вот М -м -м. чешуйки. Это вам не огурцы, не тыкву, которую вверх обрезают. Да просто вот она цельно просто лежала сама по себе и начала расти. Чего выпускается? А это будет хорошее удобрение. Почитайте в интернете, что тут содержится в шелухе от кедровых орехов. Рекомендую. Я сначала ложил в бороздах, где я брал, а просто один мой знакомый занимался коммерцией, принимал шишку у населения, ну через газету, а у него была китайская орехомолка большая промышленная, там по-моему дизель стояла огромная такая на четырех колесах, вот он перемал мешок так и все нету, не то что минуту, там секунда и все мешок перерабатывается, вот и а там хоры у него были два этажа высотой, и он так бесплатно все раздавал, лишь бы только увезли, потому что места уже нету до неба, вот, и я взял ее, вот этот вот шелуху на борозды, чтобы не росла трава, и чтобы можно было после дождя холодно спокойно ходить, и чтобы грязь не прилипала, вот, и соседка моя, пенсионерка мне говорил Игорь, что ты делаешь? Что ты делаешь у тебя? Оно не перегниет никогда, будет лежать вечно Я говорю, ну так и э, хорошо, ради этого это и, и ладно Действительно, как она перегниет? Она, во-первых, твердая вон какая и хвоя Понимаете, хвоя, это, ну как бы смолисты, попробуй Вот, я говорю, так мне и надо Собственно, не гравером же засыпать, правильно? Не бетонировать же междуряди или борозды не бетонировать же борозды. А трава растет нахрен нам не нужна. И вот я устела. Так я и думал, что м -м, будет у меня, ну, как бы она лежать и, и в бороздах и трава не будет расти. Все хорошо. И что вы думаете? Это а я весной засыпал ее. Ну, где-то вот таким слоем. Вот борозды. Весь огород. А осенью вот этого уже не было. Все наперегнило. Спокойно перегнило. Я еще взял подборную лопату. И вот это уже удобрение, это еще не удобрение, а то удобрение уже. И накидал на грядку, все хорошо. Ну, это я просто с ландышей ехал, ландышей не нашел, ну и хрен с ним. Немножко ландышей, смотрю, кто-то высыпал кучи, за деревню высыпал кучи. Идиот, блять. Люди по полметра огород сыпят, ну что, конечно, хреново. Потому что ну, надо потихоньку сыпать, надо меру знать. Вы знаете, любой, любое удобрение, удобрение, оно полезно, но не, не полметра же насыпать. Да, тут чего только нет. Каких только микроорганизмов. Лучше всего, конечно, это все в кучу. И главное, чтобы она была сырая. Вот, главное, сверху она-то сухая, туда руку засунешь, а там вообще лучше бы эту кучу вообще сдвинуть. И то, что вот куча была где-то, ну вот такая вот была куча. Вот эту бы сдвинуть кучу. Вот эту самый самые такие Сливки взять, она уже там черная Она как, я не знаю что Как порошок, скорее всего Вот я скорее всего, когда в следующий раз поеду Так и сделаю Убрать и вот это вот брать А то пусть гниет Ну что я на велосипеде наношу Ну была у меня машина Ну, ну правда седан Ну и что, ну можно было туда кинуть Мешков шесть, наверное Застелить там аккуратно, привести А на велике что, не навозишь Ну это недалеко, но я извиняюсь туда-обратно, плюс нагрузка, но ну, где-то час. Вот а -а -а. Тем более, крутить педали в сопочку, не знаю, у меня то времени нет у меня это. Сейчас это вот я на огород, для разрыхления, вот. И пусть оно не гниет в грядках, а сразу же там дает, ну, вот оно, видно даже, вот оно, оно уже превращается, оно уже, вот, ведь, ведь было все чешуйками, а, а тут уже вот так идет перепревший, как песок уже. Вот. Сколько там лежал? Но Ну, я видел, что она лежала там. Ну, как-то, ну, лежит или лежит. А это что-то пустое возвращает. Ну, думаю, я мешка не взял. Ну, хоть так вот сюда насыпал немножко. Сюда. Это неизвестное науки растение. Там еще что-то есть. Растение какое-то. Главное, что вот я взял. Ну, надо будет удобрение бесплатного ну, крути питали, пока по морде не дали. Вот, кстати, можно и орехами поживиться. Перебрал так. Но тут все равно, я не знаю, со стакан-то найдется орехов. Вот. Покушать. Нормально. Кстати, пшеница проращивает некоторые. Но это вот пророщенный кедровый орех. Тоже полезно для здоровья. Главное, и на велосипеде прокатался Здоровье получился, эмоциональный наряд заряд, и это, и удобрение привез, и, и еще и орехов наелся, и ужинать мне надо. Все хорошо. Ну, пока-пока. Я пошел.